Всем привет, господа, с вами Макс Репьев, и сегодня мы с Николаем. Здарова всем. Вы уже посмотрели, я надеюсь, дом на Хуне, мы вместе с ним снимали. Приехали на еще один из его объектов а, в его приданном. И сейчас мы находимся с вами в жилом комплексе Идеал House, который переводится как «Идеальный дом». И давай поговорим, почему он вообще считается идеальным -то. Слушай, Макс, ну, если честно, я люблю довольно-таки этот комплекс, я периодически здесь сам провожу время. Особенно летом на этом бассейне, почему мне нравится этот комплекс? Во-первых, всех квартиры обладают супер видовыми характеристиками, прямиком из ваших окон будет море, будет закат, а он в Сочи просто потрясающий. Я не перестану повторять, что мы очень любим в нашей компании закаты, мы очень любим бассейны, мы очень любим хорошие видовые характеристики. В этом доме есть закрытая территория охраняемая, конверс, консьерж-сервис, есть роботизированный паркинг на большое количество машин, вы можете прям подъехать к дому, оставить машинку, она уедет сама, вы через магазин на территории дома, можете заглянуть в кафе на территории дома, подниметесь на своем же лифте, панорамном с красивым видом на город, в свою квартиру. Вот, плюсов очень много. Во-первых, это хорошая инвестиция. здесь летом, в горячий сезон квартиры сдаются просто шикарно угу. от 5000 это самая низкая цена это за самую маленькую, маленькую площадь да. да это будет 67 квадратных метров кстати у нас есть такой планировки квартиры несколько штук но сегодня мы вам покажем самую большую из того что есть у нас в копилочке мы сегодня покажем вам полноценную трехкомнатную квартиру с четырьмя красивыми террасами площадью 172 квадратных метра. но вообще имейте в виду, что есть разные планировки есть разные цены вот но ну и бассейн подогреваемый, правда он не круглогодичный, как начинается топительный сезон, дом переходит на отопление самого себя, ну и бассейн, соответственно, уже эту энергию не расходует. Вообще, на самом деле, очень много людей наверняка были в Сочи и вообще рассматривали недвижимость здесь, да? И вы наверняка видели вот это вот здание, на котором написано сверху Витек. Кто-то говорит «Витек», кто-то говорит «Витек». но ну, в общем, это одно самое. Именно это и есть Идеал Хаус. И особенность его расположения в том, что мы находимся снизу, наверное, одного из самых комфортных таких для жизни районов именно спального формата, который называется «Бытха». Почему он комфортен? Потому что здесь есть две, по-моему, школы. Или здесь 3... большое количество. Есть здесь школы, детские сады, поликлиники, стоматологии. В этом комплексе есть стоматология, там аптека, нотариус. Все на свете есть. Вот Комплекс И... очень удобный. Комплекс-то понятно. И сама территория у нас такая, что, грубо говоря, мы выезжаем буквально вот 50 метров, оказываемся на главной артерии города, курортном проспекте. И здесь не нужно обладать машиной. Во-первых, можно обладать своими двумя ногами и ходить везде пешком. Как бы до пляжа здесь очень быстро можно сходить. И как-то лет, наверное, 5-6 назад я снимал обзор именно на микрорайон Бытха и просто говорил, что здесь огромное количество общественного транспорта ходит. То есть ты просто стоишь, а они раз, два, три, четыре, пять, они а просто за минуту, там, пять или шесть автобусов. Проехало? побраться вообще легко в любую точку абсолютно. в Любой микрорайон города, начиная там от Лазаревского, заканчивая Красной Поляной. В любую точку, даже города, непосредственно вы доберетесь просто пройдя 200 метров до остановки до курортного проспекта. Ну здесь как бы еще и пешком ну, куда можно добраться, поэтому это как бы Ладно, значит территория такая, что снизу у нас вот такой бассейн, вот та часть, это э, спортивный комплекс именно внутри, и это очень комфортно, потому что вы не выходя вообще с территории, там в тапочках и сразу в спортивной одежде спустились и оказались именно в спортивном своем клубе, там же есть сауна и здесь вот есть такой бассейн. Да, в общем, никуда ходить в принципе не нужно. Мы сегодня снимаем это 1 декабря, поэтому шезлонги уже убраны, а так здесь работает кафе, здесь стоят шезлонги, играет музычка. Очень комфортно с мая по 15 ноября вы проводите время на своем собственном практически бассейне. Совсем скоро мы перейдем в квартиру и покажем уже красивые вид. Мы да, пойдем просто пройдемся немножечко по территории, хотя бы так как-то оценим ее. На самом деле здесь много разных моментиков есть именно интересно, за что да. можно зацепиться. Конечно, мы это с вами еще все. Будем рассматривать. Ты как бы и смысла в этом нет. У вас вот есть Николай, которому вы можете набрать по ссылкам внизу. Его вам просто лучше, конечно, если вы сюда приедете, он вам это все покажет именно вживую. Но можно и сообразить тур через телефон, через видеотрансляцию и так далее. Здесь, значит, теннисные столы стоят. И это, кстати, хорошо, что они без ветра шарик, не будет никуда улетать. Это просто моя детская боль была такая здесь вот находится именно тот спортивный зал но мы не будем его снимать, потому что это запрещено, да и как бы зачем кого-то напрягать и вот такой вот открытый бар на воздухе, здесь еще такие зонтики, и как бы вот, ну, будет такой открытый бар, но естественно не 1 декабря когда снимается, я кстати застегнут не потому что на улице холодно на улице 18 градусов просто меня бесит, когда это все болтается вот. Да, и, друзья, над нами, кстати, большая терраса. Когда я здесь нахожусь, а я здесь довольно-таки часто, там очень красивые девушки занимаются на ковриках йогой. Йоги. Да, пилатес. Обожаю на это смотреть, по крайней мере. Под нами, кстати, еще есть детская площадка. Поэтому Маленький любитель продуманно. посмотреть за девчонками на йоге. А ты посмотрите. на Да, его. на детскую площадку я не смотрю. Не подумайте. Хорошо. Так, и мы с вами оказываемся в основном в хоре. С правой стороны у нас находится стойка ресепшена, здесь именно конференц-сервис, помещается, здесь управляющая компания и вот такой вот холл, где вы, ну, либо когда вы придете сюда и будете ожидать, значит, человека, кому вы пришли, либо просто, например, здесь провести переговоры, спуститься вниз, о чем-то пообщаться, попить кофе и так далее. Да, и что продуманность именно этого комплекса? Вот где вы видите тренажерный зал, там еще есть один дополнительный лифт, который ведет на Нижний КВП. Через который вы уже выходите в минной магазин, кафе на территории дома и попадаете уже на Кротный проспект. А там хинкальная, столовая, магнит. Все рядышком абсолютно пешей доступности. И еще там чебуреки, кстати, очень вкусные готовят. Да. И вот, значит, хочется еще сказать, что продуманные места, именно что не со ступеньками, а, в общем для коляску завести, да, э, людям с парус. ограниченными возможностями, да, э, спокойно это все можно пройти, никакой проблемы здесь нет. И мы сейчас с вами на панорамном лифте, вот так вот, сразу сходу, поедем и посмотрим, как это все будет выглядеть. Да, да мы сейчас пойдем в первую секцию, дом сам поделен на три секции. Первая секция немножко выгоднее, она больше используется спросом за счет возвышенности дома. И от удаленности от курортного проспекта. Вызываем лифт. Вот этот приехал. И лифты панорамные. Давай Я подавши. вообще предлагаю, да, какой-нибудь верхний этаж прокатиться, дабы лицезреть. Просто это отдельное увлечение именно для Ideal House. Конечно, вы не будете ездить здесь каждый день именно, но вот э, тот самый. Да, это самая терраса большая, на которой играют дети, на которой занимаются люди спортом. Ну, а почему бы и нет, раз такой прекрасный вид открывается на весь город, на центральную часть, на парк Дендрари, на наш да, яхтенный клуб, ну и, соответственно, на морской обладь. Мы, кстати, сейчас с вами, не знаю, получится ли где-то выйти и показать вам, но хотя бы вот так. Это центр Сочи, вот он. А это микрорайон Бытха. И вот он, центральный стадион. Вот яхт-клуб и вот идеал-хаус с его знаменитыми надписями VTEC. Но давай тогда уже вниз поедем на наш этаж, где наша квартира находится. Я вам еще расскажу о том, что рядом с нами санаторий Металлорг. Здесь два пляжа, до которых мы можем добраться буквально за ну, 10 минут пешком вообще в расслабленном темпе. Это муниципальный пляж и пляж, который принадлежит санаторию Металлорг, но на него также можно получить доступ абсолютно легко и просто, потому что у нас в Сочи пляжи не закрыты, по крайней мере, как нам говорят официально. Мы с вами оказались внутри самой квартиры и, как вы видите, она полностью укомплектованная но есть вариация именно по покупке вы можете купить ее с мебелью либо можно поторговаться и отсюда эту мебель исключить получить какую-то скидку и получить именно квартиру но ну, в таком условно в белом листе как вы ее хотите то есть ну, возможно кому-то не понравится люстра кто-то еще что то, то есть кто -то захочет и переделает здесь мебель но можно ее купить именно в таком э, исполнении да, друзья, это одна из самых больших квартир в данном комплексе, в идеал -хаусе. 172 квадратных метра. Это и жилая площадь, и площадь террас, которых здесь целых три. Естественно, с прямым видом на море, как мы, мы вам обещали. Это самая главная и самая большая терраса, с большим количеством уютной, теплой и хорошей мебели, в которой можно просто кунуться и любоваться морем, закатами. Кстати, они будут прямиком вашими. Вот где-то да, мы, кстати, можем уже сверху вам показать и зону бассейна. Кстати, эта секция самая выгодная, пожалуй, для покупки в данном комплексе, потому что она отдалена максимально от курортного проспекта и от бассейна, где могут кричать дети, поэтому самый выгодный вариант. Первая а, секция в данном комплексе. И это именно интересно тем, что здесь действительно будет тихо. Во-первых, вы выходите на свою террасу, у вас здесь вот такая вот мебель, и вы наслаждаетесь зеленью, которая почти стучится к вам в окна. Вы видите море, видите всю инфраструктуру микрорайона Быха, находитесь в инфраструктурном же самом месте, то есть здесь есть абсолютно все. У вас замечательно видно на море, крутой комплекс. Ну, как бы вот, чтобы не жить, да, в этом во всем. И здесь, на самом деле, очень приятно посидеть вот на этом кресле, либо на этом диване, там с ноутбуком поработать, либо просто налить себе бокал вина и вот посмотреть в Италию. Мы с вами вернулись вновь на саму территорию, именно на гостиной, потому что кухня у нас дальше. И хочу вам сказать, что здесь такая же система со слайд-конструкциями, именно расширяющими пространство. То есть вы, грубо говоря, находитесь в гостиной, хочется вам побольше места, вы открываете, значит, окна, и у вас терраса становится именно частью самой квартиры. Да, друзья, кстати, по перепланировке. Если кто-то будет э, рассматривать немножко другую инфраструктуру своей квартиры, у нас есть две отдельные спальни, а кухня, она как бы выделена. Можно, кстати, представить немножко по-другому. Можно кухню с гостиной совместить, как это в Сочи делают довольно-таки часто, да и вообще э, в последнее время, и там сделать дополнительно еще одну детскую спальню. То есть если нужно именно три спальни, то это здесь реализуется. То есть ну давайте просто зайдем с вами на кухню. То есть, Это прям отдельная такая зона готовки. А, именно по формату самой квартиры. То есть у нас большая гостиная и небольшая такая кухня. Но опять же, по меркам именно этой квартиры она небольшая. А так, то конечно, это стандартного размера кухня. А есть обеденная зона, есть вот такая кухня. Если она вам здесь не нужна, и вы, например, хотите увидеть здесь спальню, то без проблем это делается. Остается сюда двуспальная кровать. Здесь есть также вот такой вот балкончик небольшой. То есть вы выходите, у вас опять же зелень бьется прямо в окна. А кухню вы уносите вот на эту часть вместо вот этого серванта. То есть она здесь ну, какая-то небольшая встанет. Опять же для того, чтобы приготовить, разогреть вам э, этого хватит. Ну как бы и само по себе именно место самой гостиной. Оно большое и можно это совместить. Если нужна именно третья спальня. Если не нужна, то нужно оставить все в таком ключе. Пойдемте с вами дальше посмотрим. И мы обзорами именно начали... Не с входа в эту квартиру, а начали его именно из гостиной. То есть есть такой главенствующий, наверное, комнаты, а, там, где в основном люди будут проводить время. А вот теперь вот мы с вами, наверное, именно функционал посмотрим, потому что вот, по сути, у нас дверь. А, там у нас находится подъезд условный. И вот мы с вами вот так попали в эту квартиру, и здесь мы видим, а, значит... Ну, Постирочное все правильно. Да, бы, бытовую комнату, где можно также крайне белье, можно заниматься стиркой. И можно, кстати, ее еще перепланировать и сделать здесь гардеробную зону. То есть продаются модульные конструкции, вы их вот так вот привязываете к стене, не обязательно здесь городить именно из дерева или из чего-нибудь. То есть вы просто сделаете из легких конструкций такую трансформатор, трансформер. И она у вас вот, значит, здесь хорошо разместится. Есть сушилка, есть стиралка. Все, значит, здесь делается. В такой же большой прихожий шкаф у нас при входе. И здесь гостевой Первый санузел. санузел. Да. То есть он небольшой, без каких-либо душевых кабин и всего остального, потому что основной санузел у нас находится вот в этой части, мы сейчас тоже с вами зайдем а, вообще вот как мы с вами пошли в квартиру мы значит разделились, разулись и выходим в вот такой вот небольшой холл перед основной гостиной, то есть здесь можно там посидеть нарядиться, а, еще что-нибудь поделать, может быть кофе попить, книжку почитать но тогда надо торшер куда-то сюда будет вывести и вот такая вот зона Конкретно ее функционал, он ну, такой, с вопросами, если хотите, вот можете как-то ее переформатировать. Но оно есть, и оно как бы здесь не останется. Но ну, здесь можно сделать дополнительную зону для хранения, хотя, в принципе, площадь квартиры позволяет ее... Не делать. Да, не делать, абсолютно. Здесь мы попадаем в первую спальню, все довольно-таки просто, уютно, комфортно, большая кровать. И, опять-таки, свой же выход на террасу. Если немножко сделать перепланировочку, может быть, даже спальной комнаты, то можно лежать и видеть, поворачивая голову налево или направо, видеть можно море и видеть встречать планы. закаты. Да. Ну, а можно здесь, опять-таки, оборудовать дополнительно еще мебелью уже саму. Террасу, потому что в данный момент мне такой, кажется, такой огромнейший выбор а, мебели именно уличной а, Для террас, что хочется что-то повесить, какой-то гамак поставить Может быть, поваляться, какую-то уютную зону Но ее здесь можно воплотить, можно разные сценарии разыграть абсолютно Да, здесь благо позволяет площадь И еще хочу сказать, что именно вот эти балконы и террасы, они раздельные То есть, грубо говоря, если вы вот оккупировали вот эту комнату да, То вы, если хотите воспользоваться террасой, то у вас есть своя то есть не нужно идти туда, где там родители, дети, там, не знаю, родственники приехали. То есть у вас здесь есть своя терраса, вы хотите почитать книгу, ну просто садитесь там, или гамак, как вот он говорит, можете повесить, на самом деле здесь спокойно он размещается, вот так вот, либо к потолку. Ну, это все, короче, делается, вопрос именно размещения. И все, у вас своя изолированная комната вместе с террасой. Вот. Следующая, значит, у нас комната находится с правой стороны, но давайте, наверное, сначала зайдем в санузел, просто посмотрим его размером, Он достаточно большой, хороший и вместительный. Здесь у нас расположилась вот такого размера ванна, но есть еще и душевая кабина вместе с гидромассажем. Да, больших размеров, очень комфортных, что самое главное, вообще ванная комната, весь санузел. Продумал, можно здесь даже ничего не менять, если что-то вдруг по цветовой гамме вдруг закончится. И Но... хочется сказать, что именно правильное решение было изначально, что вывести постирочную зону сюда, то что у вас ванна, это ванна. Здесь не стирают, ничего не сливается, ничего не шумит. И вот вторая спальня, она представлена именно детской. То есть здесь у вас два ребенка спокойно могут разместиться. Если хотите, вы, конечно, можете здесь сделать мастер-спальню, потому что рядом у вас находится санузел. Это будет более комфортно. Вопрос именно вашего размещения. Мебель двигается вся. Вот, Она чуть больше размером. Здесь, значит, можно разместить либо ваших двоих детей и поставить им какую-то рабочую зону, например. И также у них еще есть собственная вот такая терраса. Выглядит она вот так. Отсюда у нас точно также открывается хороший вид на море, на зелень на микрорайон Бытка, и центр Сочи также немножечко цепляется. Да, друзья, ну что, подытожим, наверное? Я думаю, пора. Мы напоминаем, что это комплекс элит-класса. Здесь есть свой бассейн, свой спортзал тренажерный, есть на территории магазины, с столовые, кафе, есть аптека, есть томатология, юридические услуги. Можно перечислять Достараюсь. на самом деле бесконечно. Но самое главное, что здесь есть охрана и консьерж. Да. И это квартира площадью 172 квадратных метра на данный момент стоит 84 миллиона рублей но у вас свой бассейн, у вас свой закат, и у вас свой Сочи. Да, и еще хочется, наверное, добавить, что 84 миллиона, потому что я раньше сказал, что вы можете приобрести эту квартиру именно как белый лист вот такой а мебель. Отсюда могут забрать, если она вам не нужна, и, ну, можно поторговаться. То есть конкретно на сегодняшний день нет сформированной цены, сколько это могло бы стоить без мебели, просто есть возможность обсуждения такой покупки. Поэтому, если вас интересует именно приобретение этой квартиры, комплекс действительно хороший, я думаю, что многие из вас, кто были в Сочи, прекрасно знают, что такое идеал хаус, как он выглядит, то вы можете предложить изъявить свое желание и, значит, вот Николай уже свяжется напрямую с собственником и озвучит ваше предложение. Вот, ссылки, господа, указаны внизу в описании к этому ролику. Звоните, пишите. Вам всем удачи, всех благ, хорошего настроения и...